Всем привет, с вами НанАква. Многие аквариумисты в своих аквариумах используют либо покровное стекло, либо покупают аквариум с крышкой, в которых встроен свет. Ни у одного из моих аквариумов нет крышек, и в этом видео я бы хотел рассказать почему. Сразу хочу сказать, что видео будет основано на сугубо моем личном мнении. Выбирать в итоге крышку или нет, каждый решает за себя самостоятельно. Во-первых, в аквариумах с крышкой нет испарения воды. А если еще добавите свет, который встраивается в крышку и повышает температуру воздуха внутри аквариума, это неизбежно приведет к повышению температуры воды. А летом в сильную жару температура может легко повыситься до предельных значений. Во-вторых, аквариумы с крышкой зачастую имеют очень слабое освещение, которое не подойдет для полноценного выращивания большого количества растений. А если вы хотите более мощный свет, то придется изгаляться над тем, как его туда добавить и заниматься демонтажом крышки. А если вы используете покровное стекло и навесное освещение, то из-за стекла свет будет преломляться, и придется значительно увеличить мощность освещения, что повлияет на бюджет. Также аквариум с крышкой ограничивает в выборе оборудования. Помимо серьезного ограничения в освещении, крышка не позволит вам установить навесной фильтр. К примеру такой, как стоит на одном из моих аквариумов. Навесной фильтр вешается на стекло аквариума и имеет выпирающие части. Будь бы у меня покровное стекло на аквариуме, оно бы просто не встала, так как фильтр бы не позволил этого сделать. Также будет затруднительно установить внешний фильтр в аквариум, и наверняка придется видоизменять конструкцию крышки. Крышка значительно затрудняет обслуживание аквариума. Чистка стекол, подмена воды, стрижка растений, все это становится неудобно делать и приходится тратить больше времени. У крышки есть плюс в том, что из таких аквариумов не будет выпрыгивать рыба, но с этой проблемой в открытом аквариуме можно попробовать справиться. Нужно не доливать воду примерно на 4 сантиметра от края аквариума. Это значительно уменьшит риск выпрыгивания рыбы. Но и нужно понимать, в стабильных условиях, без стресса, испугов и резких изменений параметров воды и ее порчи, Рыба вряд ли будет выпрыгивать. Да и если честно, на мой взгляд, со статической точки зрения, открытый аквариум выглядит гораздо привлекательнее. Особенно если вы планируете помимо заселения рыб в аквариум создать в нем какой-либо дизайн или есть желание создать травник. Крышка убьет всю красоту и ограничит в возможностях оформления. Ну и крайний момент это стоимость такого аквариума. А если включить сюда все вышеперечисленные минусы, то для меня становится непонятным, зачем переплачивать за собственные неудобства. Но я также понимаю, что есть ситуации, когда без крышки не обойтись. Если в квартире есть кот-водолаз, или вы решили завести, к примеру, лягушек или рыб, которых не остановит недолитые 4 см воды, в таком случае аквариумная крышка будет для вас необходимой, но придется мириться со всеми неудобствами ее наличия. Пожалуйста, напишите в комментарии, какой аквариум стоит у вас, с крышкой или открытый. На этом все. спасибо, что досмотрели видео до конца, пока!